Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Все мои знакомые, служившие в армии, ненавидят перловку. У меня, кстати, тоже воспоминания о кормежке на аэродроме Подхотилова, там Миги 31 мы обслуживали, тоже, мягко говоря, не радужные. Тем не менее, я хочу реабилитировать эту кашу. Ее, я считаю, можно приготовить не просто вкусно, а очень вкусно. Правда, для того, чтобы вас однозначно заинтересовать этим рецептом, я решил расширить продуктовый набор. И приготовить не просто перловую кашу, а перловую кашу с очень классными дополнениями. В качестве дополнения взял куриные сердечки, сливочное масло, лук-порей, морковь, репчатый лук, чеснок и зелень. Перечень ингредиентов, основные этапы готовки и пропорции прочитайте в конце ролика. Приступим! Во-первых, надо скипятить воду и нарубить мелко лук-порей. Если не найдете пари, просто увеличите вдвое количество репчатого. Я, кстати, вот так как сейчас еще кашу не готовил. Очень интересно, что в конце получится. Но уже вот сейчас убежден, что будет очень вкусно. Сковороде надо нагреть сливочного масла кусочек. Такой хороший кусочек. Ведь кашу масла не испортишь. Можно, конечно, и на растительном приготовить, но со сливочным будет однозначно вкуснее. А теперь сюда отправляются куриные сердечки. Их надо обжаривать на сильном огне, но не до готовности. Я хочу просто получить такие поджаристые бачка чтобы они свой аромат потом в кашу отдали. А до кондиции они будут доходить уже вместе с перловкой. Вода закипела, крупу сюда. И проварить 5 минут. Я пока морковью займусь. Да, кстати, крупа у меня не замоченная. Промытая, но не замоченная. Нарезать морковь нужно кубиками размером с 2-3 ячменных зерна. Ячмень при варке разбухает, и в готовой каше размеры моркови будут соответствовать размером перловой крупы. Так, сердечко уже в отличном состоянии, пора добавлять лук и морковь. Пусть обжариваются вместе. Перловка уже варится 5 минут, отбрасываем ее на дуршлаг. А теперь мне меня начинаются танцы с бубнами. По-хорошему сейчас можно использовать чугунок такого нормального размера или глиняный горшок, тоже большой. У меня такой горшок есть, но крышка к нему треснула. Поэтому я буду раскладывать все по маленьким порционным горшочкам. Тоже, конечно, неплохо. Но если у вас есть один большой, можете не заморачиваться порционными. В каждый кладу крупу. солить и кипяток в каждый горшочек все отправляем их в духовку на полтора часа температура 200 градусов, верхний и нижний нагрев. Но встретимся мы с вами через 15 минут, к этому времени лук, морковь, сердечки дойдут до нужной кондиции. Все в отличном состоянии. Пора добавлять эту штуку к каше. Так, ну и убавляем температуру до 150 градусов. И готовим еще один час-15 минут. Вот тут, что касается времени и температуры, давать советы сложнее всего. Потому что в зависимости от того, какую посуду вы используете, там, глина или чугун, толщина стенок, опять же, реальная температура в духовке, у вас вода может быть либо быстрее выкипать и впитываться в крупу, либо медленнее. Сделайте так, через полчасика загляните туда и при необходимости долейте кипятку, если понадобится, и, или убавьте огонь. Я пока подготовлю вторую закладку. Лук клепчатый нарублю мелким кубиком. И сливочное масло, опять же, надо растопить. ВНК с маслом побольше. И выкладываю лук. И его обжариваем на среднем огне до зарумянивания. Сначала огонь посильнее, а ближе к окончанию обжарки можно и убавить. И как только обжарится, выключаем огонь, и пусть стоит, дожидается окончания готовки каши. Ждем. Каша практически готова, лук тоже обжарился. Надо завершить подготовку заправки. Свежий чеснок мелко нарубить, зелень тоже нарубить и лук зеленый. И все это в кашу. Обжаренный лук даст сладость. Свежий чеснок добавит яркости. Это обалденная каша. Вот такое чудо. Снимаю пробу. Запах совершенно потрясающий. Сладкий лук. Ну, знаете, как сладкий лук пахнет, да, когда он обжарился. Чеснок и яркая зелень. Ой. Слушайте, отлично. Переловка – это очень вкусная каша. Моркови, моркови даже можно было побольше положить, наверное. Она бы еще больше сладости дала. Соль хорошо чувствуется. Для сильно желающих остров можно на остроты тоже добавить. Допустим, настрогать сюда чили перца. Вот так вот тоже будет. В следующий раз так попробую. Ой, чудо. Дайте мне еще, еще кашки. Голодный уже. Просто чудо. Да, кстати... Я в ложку выложил, только для того, чтобы ну, показать, как она выглядит. Потому что в этом маленьком горшочке порционном плохо видно, темно получается. Но это порционные горшочки. Мне часто пишут, нельзя есть из горшочков. Глупости. Это э, не стоит подавать на стол э, посуду, в которой готовится большую какую-то. А если горшочки порционные, они изготовлены специально для того, чтобы подавать как целую порцию. Немножко расширяйте горизонты, чего вы пишете всякую ерунду? Вот. А из горшочка, кстати говоря, есть даже и получше будет, потому что стенки толстые, она тепла набрала, вся эта глиняная каша дольше будет теплой оставаться, такой горячий, классный, очень вкусно. Короче, готовьте перловку, мужики, то, что вам в армии давали, это, это ерунда, не перловка, так приготовьте, вы в нее влюбитесь, это классно. Готовьте и наслаждайтесь. Да, и напоминаю, промокодов промокоду ФРЕСКО можно очень классно сэкономить, приобретая ножи Самора. вот это я пользовался... Сабура Метеора АУС-10 Заточка на линзу, для тех, кто понимает Классная штука Пользуйтесь, спасибо за компанию, всем пока